Я просто, все все, все. просто не вс ⁇ не вс ⁇ Всем здорово, ребята. Это я, Юни. Мы сегодня просто поиграем в Minecraft. Да уж и все, записал новое видео. Это уже 24-я часть. В игре Пайкро. 24 часа. Вот предыдущий выделил. Просто я какой-то написал привет. И напишите комментарии под этим видео. Я оставлю ссылку под этим видео, что как будто чувак просто мне написал предыдущие ролики. Это я покажу. Так, кого мы допустим? сам Вот, Вот так я выдержу Это, Но это ерунда. Сегодня настройки управления. Я понимаю, как это можно найти Майнкрафте. Не канала вот это, Не под это, все. Так, всё. Это у вас игра просто Майнкрафт, лаунгер, как хочет. Лаунгер скачиваете если хотите Майнкрафт, тогда и... скачивайте. со мной играйте на севере мы ну, не севере, а просто когда я вот эту открытку для сети и ждите меня Наверное, я напишу вам на ютубе слышите меня? так, теперь так, с чего я буду в Майнкрафт сейчас покажу один мод, который... нет, даже вот ну, это просто да, Это просто шутка была. Это просто шутка. Сейчас покажу, что можно... Сейчас покажу. Сейчас покажу что-то идеальное. Ищем это рабочий стол это Рабочий стол, а за зала так, мне понадобится Ну, шоу, например Сбока, и вот Теперь мы сделаем бомба. Охренеть, какой Моб Он Я просто не могу Поверить в своих глазах Сейчас, Дева Дева, просто Охренит просто хотела Спасибо ну парень, У меня тоже два. Я отвлекаюсь от всего, после записываю в игру просто маленький. Что? Было? Сейчас просто мы сделаем эту штуку, это а вообще. Сейчас вывозим нового жителя. Так, вс, либо траду. Здесь. Кровь. Здесь. Эти какую-то бедут очень ролики, я там смотрел, там как бы жила квасает. Это вы серма? Серма! Может там! Ты Серма просто! А, посмотрите! Вы посмотрите тело! Ты ч сюда? Просто посмотрите, какое животное у нас получается. Сейчас вы увидите. Это странное чудище у нас получается. Ладно, это ей Ладно, все, делай. Нажимаем Ш и вот сюда. Вот он, воду! жизнь сейчас покажу. блин ну что ну, ну ладно все еще ролики покажу жизнь ну, вообще быстрый месяц кстати это я сделал чтобы он будет стоять всю свою жизнь пока я хочу послал бить тебя пожалуйста брить Я просто упору паду. Мне бесит просто. Солнце уходит. Я хочу, чтобы какая-то кабана чтобы не двигалась. Пойдем. Дальше он светился. Сейчас я просто скину. О бре. Что сказал. Какая твоя еще вообще? Ты! Ч что... ⁇ Непонятно. Это, выживание. это выживание. И Не можно... Девочки. Огромная А зачем Кстати, я покажу сейчас. Очень мега. Ну, Ситан это зомби. Я А какая то несу просто гробят. Ну я просто сейчас... Тысяч хп! Ох нет, баби лодки помни! Ох меня нет! Хотя вы забыл варить одну эту Стойте! Ч ба ба Катану, у же есть. Ну тысячу урона, но ну, на три тысячи Это мега штуковой. Ну посмотрите! <с nói> посмотрите, какая она версия просто работала а, про... а, всем пока я всем пока я показал на я... всем пока пока ребята